И всем доброго времени суток. Сегодня хочу показать турнирный бой. К сожалению, будет бой от третьего лица. Играем мы против Джиггернаута. Играем на карте Куба. Вот. В принципе, есть догадка, догадках, кто это был у меня, но не думал, что прям Джиггернаут. Вот, но был уверен, что герои в этом бою будут, поэтому принимаю решение как-то быстро разведывать, чтобы не попасться на раз, на раз точнее, так как это произошло в некоторых боях до, до этого боя, вот. Ну здесь по стандартно я выхожу в третий штаб, а по я одну уже верф, кайманчиком забираю свою точку, не пытаюсь забрать точку противника, потому что это бесполезно. Сразу же выхожу в кречет. Здесь пехотинец на разведку отправляю, чтобы видеть все состояние конфедерата. Собрал я на удивление неплохо, очень даже неплохо ресурсы. Здесь уже три аллигатора, точку вторую уже я забрал. Произвожу аллигаторы, выхожу в кречты, едем уже, приплывем, то есть, на третью точку. Здесь тоже викинги у противника. Довольно не слабые викинги, но все же каким-то чудом я смог отбиться, не знаю. Правда, я прокачал только два апа на аллигатора сейчас, но в скором времени, думаю, зафулю уже. И вот. ну, продолжаю производить викингов, делаю уже кречтов. Хотел разведать, но я увидел э, только за шием, И по за я понял, что будет серафим Вот, выпало у нас три точки, точнее две точки Здесь вот прилетает наш серафим Начинает долбить мне верфь Но у меня есть уже три кречета Тем более здесь еще аллигаторы накидают Да, к сожалению, я потерял верф. Но все же и он меня не зарашил вот. Мне кажется, если бы он сломал мне аэродром, больше бы пользы, пользы было. Он бы, думаю, на этом бы бой закончился. Здесь думал убрать ему торпеду. Ну, как оказалось, она не слишком слабая. Вот. Забираю я четвертую точку. У Противника пока что две точки. На его сторону я не стал идти за точкой, поэтому отдаю ему точку. Здесь 4 Кричта, Лечу ему сломать CS. Думаю, зачем ему эта связка, э, И заодно разведать базу. Смотрю уже четвертый штаб. У меня даже третий штаб сейчас. Не знаю, как так вышло. Хотя, прокачка и ветка это сила, да. но Все же забираю ему центр снабжения и обратно на базу. Производит он уже посейдоны. Я уже тоже выхожу в четвертый штаб. Доставляю верфь, чтобы играть через три верфи. И буду доставлять аэродром еще для кречетов потому что понимаю, что чисто аллигаторами я здесь не вывезу здесь у нас идет бойня забрал я также так пятую точку вроде бы неплохо идет неплохо воюем здесь сейчас плюс прилетят еще кречеты, вот в правом углу видно накидывает, но тоже неплохо Четыре кречета. Довольно есть такие помощь. Здесь воюем уже за точку. Шестую точку для меня. Для него это будет четвертая. Вот. Я все, все же перебиваю его викингов. Правда, Посейдоны так и остались. Но это ничего страшного. Здесь отступаем кайманчиком. Бережу, кстати, кайманчика, чтобы захватывать по-быстрому точечки. Кайманчиком забрали. Забрали ресурсы. И производим дальше аллигаторов. Также доставил уже один аэродром делаю кречетов и аллигаторов здесь повезло мне точку дали на моей стороне у меня есть 6 точек будет 7 уже на его сторону я взмов таки не стал идти потому что увидел по прокачке викинга что это будет очень глупо здесь решил поставить еще торпеды на всякий случай вдруг пробьет вот и Снова же у нас выпадает точка, ближе конечно к нему, но все же я стал идти на пролом, поставил на стопе викингов, здесь прилетает уже 7 кречетов, помогает, неплохо таки помогает, забираем у него викингов, также точку забрали у нас 8 точек уже и продолжаем рубиться, здесь он естественно теряет викингов, так как количество кречетов и викингов, аллигаторов было больше. Тем более, кричит неплохо накидал, здесь я опять помогаю там забираю ему викинги, довольно неплохо наносит кричит урон, летает прям отлично, с кругами так отличенько накидаем, забрали несколько викингов, у нас конечно тоже немного осталось аллигаторов, хотел попытаться забрать у него эту точку, но зря только сливал на самом деле аллигаторов. Здесь еще повою и повою и отступлю, потому что понимаю, что это бесполезно. Дальше начинаю копить себе аллигатору. Также кречты на производстве есть, чтобы было 8 штук. Довольно неплохо, 8 штук кречтов отлично накидают. Забираем точку. Точка ближе к моей стороне. Здесь вижу уже викингов. Довольно-таки много викингов. Это будет у нас девятая точка. Забрали мы ее уже. И ждем появления 10 точки, чтобы забрать. Вот. И к счастью, эта точка появилась именно под моей базой. И также одна под его базой. И здесь уже понятно, понятно что это победа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.